Здравствуйте! Мы с вами приступаем к решению задач по теоретической механике. Из сборника заданий для курсовых работ по теоретической механике известна группа авторов под руководством Яблонского. Как видите, здесь написано, что это пятое издание, исправлено, издано в 2000 году. Мы будем пользоваться им в наших занятиях. Но я думаю, что и многие другие издания в других издательствах и в другие годы изданные не сильно отличаются от этого. Вот выходные данные значит, нашего издания, которое, как вы видите, является учебным пособием для технических вузов. Мы будем решать из них задачи Которые больше подходят для специальности строителя и наземные комплексы. Сегодня мы будем решать задачу S1, то есть задачу первую из статики. Это задача на плоскую систему сил. Нам нужно определить реакцию опор твердого. В задаче дано вот эта схема 5. Эти числовые данные требуются определить реакции опор для того способа крепления, при котором момент имеет наименьшее значение. И дальше приведен пример решения, то есть алгоритм. Естественно, что... Мы сейчас постараемся рассмотреть эту задачу более подробно, чем это сделано в сборнике заданий. Для этого давайте начнем с того, что решение каждой задачи – это построение моста между двумя берегами. Один берег – это то, что нам дано. Другой берег это то, что нам требуется найти. Вот мы должны с этого моста, с этого берега на этот перекинуть мост. Для этого у нас имеются какие-то строительные приспособления. Бревна, камни и так, далее, и так далее. Обратите внимание, что эти строительные приспособления имеются на обоих берегах. Нам очень часто нужно будет разбираться не только с тем что у нас дано и все-таки с тем что нам требуется найти вот наша задача значит построить мост так или иначе выпуклый или извиняюсь навесной натяжной как угодно что для этого нужно для этого нужно, конечно, знать что-то. Давайте мы отделим вот так, вот этой чертой. Извиняюсь. Вот этой чертой мы отделим рабочую часть экрана от вспомогательной. И начнем разбираться, что же нам дано. Что нам требуется найти и как мы будем это делать. То есть мы будем разбираться с тем, что у нас вот на этом берегу что у нас на этом берегу и что же нам сделать, чтобы построить этот самый мост. Итак, давайте прочтем внимательно задачу. Что нам здесь может быть непонятно? Сразу плоская система сил, то есть все силы и моменты, действующие на тело параллельно какой-то одной неподвижной плоскости. Для этой плоской системы сил уравнения равновесия, которые, напомню, в общем случае выглядели каким образом? Они выглядели следующим образом. Сумма всех сил, которые действуют на тело, должна равняться нулю. И сумма всех моментов, которые действуют на тело, тоже должна равняться нулю. Вот эта система из двух уравнений векторных является математическим выражением условия равновесия тела. Для плоской системы сил нам нужно упростить. Эти уравнения, во-первых, привести их к скалярному виду. Во-вторых, учитывать не проекции сил и моментов не на все три оси пространства. То есть, fx, fy, fz и mx, my, mz. А учитывать только проекции сил на ось x и ось y. И сумму моментов всех сил относительно оси z. Выбрав в качестве центра любую точку, любой центр А, например. Напоминаю, что по традиции, если речь идет о полской системе сил, мы будем считать, что у нас ось x направлено по горизонтали справа ось y по вертикали влево соответственно ось z смотрит на, на нас вот как-то вот так вот если я беру аксонометрию x y и z итак это первое что мы выяснили после того, как поняли что у нас имеется система сил. Что еще мы можем выяснить? Мы можем выяснить, что нам даны схемы крепления бруса. Вот они, эти схемы крепления бруса. Три группы инженеров предлагают три способа крепления бруса. Если бы вот этих креплений не было бы, брус был бы свободным телом и он бы мог перемещаться в плоскости как угодно. Но на него наложены вот эти связи. Тело, на которое наложено связи, называется несвободным. Вот такое изображение тела, равновесие которого мы рассматриваем, вместе со связями, которые на него наложены, называется полуконструктивным изображением. Чтобы решить его, нам нужно... То есть, до того, как мы применим вот эти уравнения равновесия, нам нужно изобразить это тело и все силы и моменты, которые на него действуют. То есть, получить вот из этой схемы вот эту. Итак, вот уже что-то начинает проясняться. Для того, чтобы определить неизвестные нам реакции опор. Нам нужно решить уравнение равновесия. Чтобы применить уравнение равновесия, мы должны от полуконструктивного изображения перейти к структурной схеме. После того, как структурная схема получена, мы выписываем проекции всех сил и моментов в эти уравнения. При этом в уравнения для проекции сил мы будем вписывать проекции всех сил, но не будем вписывать моменты, а в уравнение для моментов мы впишем и заданные или неизвестные моменты, и моменты, которые образуют все силы, которые действуют на тело при том или ином способе крепления. И нам будет достаточно просто решить эти уравнения, повторюсь, вот эту систему из трех уравнений, для каждого из способов крепления, и потом выбрать минимальный. Что у нас там должно было быть минимальным? Тот способ, при котором момент МА в заделке имеет наименьшее числовое значение. Ну что ж, давайте приступим к решению задачи. В следующей части, в следующем, точнее, видео фрагменте.